Привет всем народ, на связи Антон. Холодное оружие – довольно интересная стезя, в которой каждый что-то для себя откроет. Однако для этого стоит рассматривать именно те оружия, которые вы знаете, которые вы где-то видели или, быть может, о которых слышали. Именно поэтому я подготовил для вас топовую подборку лего-ножей, повторяющих самые популярные модели из игр или фильмов.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 Не знаю, как вы, но я сразу захотел пойти и поиграть в бога войны. Вот реально. И поверьте, будь у меня где-то дома такие вот лего-клинки, это желание меня бы вообще не покидало. Больно уж они красивые, и правдоподобно сделаны. Согласны? Обычный нож с изогнутым клинком и заточкой, как правило, с внутренней стороны, завоевал сердца миллионов игроков в CSGO. Чуть ли не каждый школьник, а также взрослый человек, балдеет при виде керамбита. А если еще он и в топовом окрасе будет... Ммм, ну просто лепота. Данный лего-вариант был выполнен именно с точки зрения повторения формы и внешнего вида керыча. Здесь не стали придавать ему особого окраса или чего-то еще. Хотя, знаете, на самом деле это и не важно. Дело ведь в том, что этот лего-керыч полностью черный, а значит его всегда можно разукрасить теми же фломастерами или красками. Главное, что он выглядит потрясно. Его также круто можно раскручивать на пальце и также удобно держать в руке.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 Но, видимо, ребята из нашей любимой игры никогда на это не обращают внимания, потому что они так четко крутят бабочку и никогда не ошибаются. Что круто, эта Лего-модель тоже может крутиться, причем она делает это довольно неплохо. Да и пораниться подобной никак нельзя. Короче, очень круто. Я бы такую себе хотел. На очереди у нас мачете из колды. Это холодное оружие присутствует на моделях некоторых персонажей. В частности, его носят Резнов и Ройбук. Последний практически не использует мачете, то есть у этого персонажа мачете играет декоративную роль. Резнов же использует свое мачете только в катсценах. Оружие имеет большой урон и способно отрубить голову или конечность. В общем, все, как в реальной жизни. И напоследок, пока вы любуетесь этой репликой из колды, закину вам пару интересных фактиков. Мачета, которая носит с собой ройбук, относится к латинскому типу. Оружие же Резнова носит название «Тайга-1». По большей части мачете предназначается как часть модели персонажа, то есть он им не пользуется. Оно играет лишь декоративную роль. При должном умении с помощью мачете можно отрубить врагу сразу обе ноги. Вау, а это народ просто офигительно красивая катана. Сказать честно, я понятия не имею, с какой она игры или мультика. Быть может из какого-то аниме, поскольку снимает видос наш китайский друг. Но выглядит оно потрясно. Особенно на вот этой вот движущейся подставке. прям такие хочется добавить ей подсветки и оставить где-то на видном месте. Согласны? Катаны всегда мне нравились, и эта красивейшая лего-модель не стала исключением. Теперь я представляю вашему вниманию обалденный клинок дракона. Оружие популярного персонажа вселенной Overwatch Гэнди. Сказать честно, опять-таки не знаю, что именно вам про него рассказать. На языке вертится лишь один интересный факт.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 Тычковый нож особая разновидность нажатой образной, реже Г-образной формы. Рукоять с тычкового ножа расположена перпендикулярно лезвию. Как правило, тычковый нож не складной. Положение ножа в руке. Рукоять зажата пальцами. Между двумя пальцами проходит пята, а лезвие остается торчать на внешней стороне кулака. Лезвие тычкового ножа т образной рукоятью при этом зажимается между средним и безымянным пальцами руки. Лезвие ножа с Г-образной рукоятью между средним и указательным пальцами. Благодаря компактным размерам, тычковый нож удобен для скрытного ношения. Есть варианты данного ножа, замаскированные под пряжку брючного ремня, либо плоские, которые можно спрятать в кошельке или бумажнике. Как вы понимаете, вариант действительно неплохой. Только вот в CSGO он не обрел всеобщей любви. Многим такие ножи не нравятся, однако мне они вполне себе симпатичны. К тому же из Лего всегда и быстро можно сделать их копию. А теперь я покажу вам огроменный лего-меч из игры Final Fantasy. Он называется Бастер Меч. Это такое оружие, впервые появившееся в Final Fantasy 7, а затем появляющееся и в других играх серии игр Final Fantasy. Это один из отличительных предметов, принадлежащий Клауду Страйфу. До него этим мечом владели Зак Фейр и Ангел Хьюли. Бастер Меч классифицируется как огромный двуручный меч. Его длина от рукояти до наконечника достигает примерно 5-6 футов, а его лезвие примерно 1 фут в ширину.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 раскручивается кидает и бац все рассыпается на части конечно же лего модель для бросков не подойдет но все же задумка была неплохая а здесь у меня припасен очень крутой легендарный кинжал под названием жала он был найден бильбо в пещере троллей во время его путешествия к одинокой горе это был эльфийский кинжал выкованный в гондолине в первую эпоху его создатели первый владелец неизвестны как и большинство эльфийских лезвий, в случае приближения орков жало начинает светиться синим цветом. Да, безусловно, в простой лего-модельке такого не повторили, но все же попытки нарисовать что-то посередине, да и похожая форма кинжала – все это заслуживает уважения к проекту. Ставлю этому кинжалу от себя большой лайк!